Простите за эту неуместную шутку, обещал себе так не делать, не сдержался, конечно же, человек. Живой, отличный шведский журналист Бертил Тарикуль, который в соавторстве с Ингваром Кампродом написал книгу «Есть идея. История Икеи». Если вдруг кто не знает, Ингвар — это создатель и практически бессменный руководитель Икеи, который покинул нас сравнительно недавно в 2018 году, дожив до 91 года, и оставил после себя по-настоящему великую бизнес-империю, перевернувшую, по сути, Рынок мебели для жилых и офисных помещений. Нет, ничего лучше, чем хорошая книга и бокал хорошего вина. Книгу «Есть идея истории Гея можно отнести к жанру биографии, потому что многие вещи там рассказываются от первого лица, ну и являются такой концентрированной выжимкой практических бизнес-кейсов и история о том, что должен испытывать или испытывает предприниматель, который переизобретает рынок, переворачивает все устои, и нарушает все нормы. Давайте попробуем в 10 фактах и трех задачах разобраться с этой увлекательной книгой. Факт первый. Покупатели вправе самостоятельно решать, что лучше для них. Новоиспеченная компания IKEA начинала с того, что продавала мебель, отправляя ее по почте. В этой нише она имела множество конкурентов, и поэтому приходилось снижать цены, конечно же, в ущерб качеству На товары IKEA посыпали жалобы И тогда у Кампрада возникла идея устроить выставку На которой клиенты смогли бы самостоятельно убедиться В добротности товаров из каталога И такая первая выставка прошла 18 марта 1953 года В маленьком городке Эльмхульт в Швеции А через несколько лет выставка IKEA собирала уже десятки тысяч людей со всей страны Причина была не только в дешевизне готовой продукции А еще и в том, что импорт изначально делал все не так, как остальные Например, он говорил, что нейминг лучше цифр Кампрод придумал давать товарам имена еще в 1948 году, когда только-только начал заниматься продажей мебели. Он говорил, что покупателю трудно запоминать инвентарные номера в каталоге, которыми пользовались абсолютно все производители. А вот имена собственные он запомнит гораздо быстрее. В Лишь несколько элементов имели собственные имена, но со временем их стали присваивать абсолютно всем товарам. Шкафы стали называть мужскими именами, шторы женскими, диваны и стулья стали называться в честь городов. Нам, наверное, не очень привычен шведский нейминг и запомнить те или иные позиции по их названиям практически невозможно. Но любой маркетолог вам скажет, что то количество вирального юмористического контента, которая была сгенерирована благодаря такому неймингу, это отлично и для бренда, и для отстройки от конкурентов, не говоря уже о том, что на родине Икеи эти названия были понятны близки каждому, и отлично сработали. Третий факт из книги говорит нам о том, что гениальные решения, как правило, приходят спонтанно. Мы все с вами знаем, надеюсь, что сборная мебель это вот и есть та самая известная фишка Икея, благодаря которой она стала э, такой популярной. Но как появилась идея, отправлять всю мебель в разобранном состоянии. Однажды дизайнер компании, это был вовсе не Кампрат, и это не его была идея, обычный дизайнер компании должен был отправить почтовой посылкой какой-то стол. И он подумал, почему бы не снять ножки, не уложить их под столешницу, потому что получившаяся плоская и компактная посылка стала, стала бы тогда, во-первых, в разобранном виде дешевле по доставке, но самое главное, в процессе, доставки, она бы гораздо реже ломалась, не было бы никаких проблем с ножками и с ее сохранностью. И получившаяся вот эта вот плоская компактная посылка стала настоящим революционным открытием в мире мебели. Это был тот самый переломный момент. Если, кстати, не читали книгу Гладуэла с одноименным названием, то я вам очень ее рекомендую. В общем, с этого момента Икея стала дизраптором компании, которая, по сути, начала менять правила игры на рынке. Наивно было бы полагать, что у Кампрода не было проблем на этом пути, но... Как гласит четвертый факт из книги, Даже в проблемах можно найти потрясающие шансы. Низкие цены, которые выставляла Икея на свою продукцию, раздражали конкурентов настолько, что вынуждены были заставлять других производителей мебели бойкотировать э, уже преуспевающую компанию Икея, ей официально запрещалось участвовать в ярмарках. Кампрода, вот его лично не пускали на мебельные выставки. И в ответ он. Придумал собственный дизайн мебели, сказал, ну окей, мы будем делать тогда все с нуля сами. Нашел партнеров-производителей в других странах, сначала это было Дания, а потом он обратился за производственными мощностями в тогда еще коммунистическую Польшу. Мне кажется, что похожую историю описывают про китайских производителей середины 2000-х, когда представителем этой страны был фактически закрыт доступ на многие европейские конференции, выставки с новинками. Это было сделано только для того, чтобы обезопасить новинки от копирования и создания более дешевых китайских аналогов. Ну, вот можно посмотреть, что как этот метод не сработал, с Икеей точно так же, где этот запрет и где Китай спустя буквально десятилетия. Пятый факт из книги. Не бойтесь работать со СМИ, э, со средствами массовой информации. Очень долго Икея не могла отделаться от репутации какого-то такого пустякового бренда, дешевого, ширпотребного, не очень высокого, сомнительного качества. Но ситуацию переломила статья в известном интерьерном журнале 1964 года когда там опубликовали сравнение цен в Икеа и других мебельных магазинах. И выяснилось, что аналогичная обстановка какой-либо студии предметами мебели разных производителей стоила бы 1080 долларов в среднем, в то время как те же самые предметы в Икеа обошлись бы всего-навсего в 347. Мало того... Этот факт из книги гласит нам о том, что не надо бояться нестандартных инфоповодов, тех самых, что будоражат читателя, рисуют какие-то картинки в его голове, потому что после этого, не знаю по чьей наводке, но журналисты решили протестировать качество мебели, и польский стул, который стоил всего 4 доллара в Икее, был испытан на специальном автомате, который приседал на него 50 тысяч раз и выдержал все эти 50 тысяч раз. Можно сказать, что после этого дискуссия о качестве мебели Икея была окончена, и оказалось, что дешево не значит некачественно. То есть мебель может быть и недорогой, и при этом качественной. И следующая ступень была в том, что Кампрод говорил давайте продавать хот-доги, потому что продавать дешевые товары выгодно. Словом, хот-дог в компании стали называть очень дешевые товары, и стратегия вот этого самого хот-дога состоит как раз в том, чтобы вы продаете, чтобы продавать эти товары с минимальной наценкой, но в огромном количестве. Он говорил, Кампрод говорил, что я лучше продам 12 миллионов кружек по 5 крон, чем всего-навсего 500 тысяч кружек по 10 крон. И... И все, тут, собственно, нечего и добавить. После этого... Икея стала развиваться так стремительно, что перед Кампродом стал вопрос выхода на другие рынки. Тут важно помнить про то, что мы хоть и живем на одной планете все одинаковые в плане рук, ног и головы, но достаточно разные. В 80-м году Икея выходит на рынок США, заинтересовывает там покупателей, но чего-то не получается завоевать их расположение. Выяснилось, в одном из магазинов покупательнице очень понравилась двуспальная кровать, но она не понимает, что такое 160 сантиметров через год в магазинах США появляются уже кровати американских размеров, queen size, king size и так дальше. Это разница, это история про то, что разница между 160 сантиметрами и king size может вам стоить на каком-то локальном рынке успеха или не И вот тот самый успех, его, по утверждению Кампорна, скопировать невозможно, потому что, видя что-то, вы можете скопировать подходы, модель, а успех — это тот миллиард мелочей и особая магия. Он Может случиться, может и нет. Так произошло с конкурентами Ингвара в Штатах когда местные бизнесмены увидели, что товары IKEA пользуются широким спросом, особенно в Калифорнии, вот там производители решили воспользоваться идеями компании, и там появился магазин Store, который в точности повторял IKEA, собственный каталог, э, ну, собственно, и букв -то тоже четыре. Но из этого ничего не получилось, потому что концепция IKEA — это не только европейский стиль, это, как правило, в каждом товаре три единства — цена, функциональность и дизайн. Стор как-то этот момент пропустил, и через пять лет Икея поглотила Стор. Не ошибается только тот, кто спит. В 90-х годах случился неприятнейший, конф... даже не конфликт, это, в общем, случилась неприятнейшая история и неприятнейший скандал вокруг личности Кампрода. Журналисты начали обвинять его в симпатиях Гитлеру и шведским фашистам. И тут, конечно же, можно было начать увиливать, обманывать и как-то пытаться быть лучше, чем ты есть, но вот благодаря своей открытости и честным ответам Кампрат сумел доказать, что да, он проявлял интерес, но лично не участвовал ни в деятельности никаких фашистских организаций. И тогда был такой период, и, в общем-то, он, конечно, раскаивается за это. Но плюс ко всему он еще написал письма сотрудникам своих магазинов, в котором указал, что сожалеет о своем юношеском увлечении, и таким образом конфликт был исчерпан. Эта история и про то, что не ошибается только тот, кто спит. нас по, по жизни, на нашем пути будет огромное количество разных вещей, за которые со временем, возможно, будет стыдно. И второй момент, чему учит этот факт, что не нужно пытаться быть лучше, чем ты есть. Честность и открытость — это вещи, которые могут купировать любой скандал и сделать тебя только сильнее. Ну и десятый факт. Команду должна объединять идея. В 1976 году выходит памятка заповеди торговца мебелью. Все также под руководством и под авторством Кампрода, он, э, нужно сказать, что этой памяткой я вот читал материалы по поводу развития Икеи, что даже сейчас сотрудники по всему миру как бы ее читают, вдохновляются ей до сих пор. Там есть три основных объединяющих команду идеи. Первое — ассортимент. Это наше основное отличие. Второе — нужно достигать хороших результатов даже с заграничными средствами. И третье — простота. Это достоинство. Эти три заповеди могли бы легко стать тремя задачами, если бы я развивал какой-то розничный бизнес с большим ассортиментом по всему миру с большим количеством сотрудников. Но в этот раз три задачи записанные в букнот. Блокнот для осознанного чтения больше, про который вы можете почитать у нас на сайте. Отличный подарок книголюбу и книгоману. Три задачи стали такими. Первое. Организовать две публикации про бренд, абсолютно сумасшедшие, сумасбродные и взбалмошные, чтобы посмотреть на реакцию. Второе. Добавление в линейку продукции урезанного аналога к тому, который уже продается, с максимально низкой себестоимостью. Китайская, стратегия и все такое. И третье. В нейминге попробовать метод Кампрода сделать так, чтобы у продуктов были имена, за именами своя история, и вдруг получится повторить виральный эффект. Вот. Давайте дружить. Такими были Бертил Тарикуль, Ингвар Кампорт и книга «Есть идея истории IKEA» на этой неделе в проекте «Читай быстро! буква. Буква.инфо». Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, пишите комментарии, пересылайте это видео своим друзьям, которые прямо сейчас собирают какой-нибудь шкаф из Икеи. Если захотите пройти скорость чтения у нас на сайте буква слэш пройдите, пожалуйста, получите сертификат, узнайте, с какой скоростью и осознанностью чтения вы читаете. Если заинтересованы тематикой беглого и осознанного чтения, приходите к нам на блог буква.инфо слэш-блог, там много всего интересного, полезного, обзора книг. Разные ответы на вопросы, полезные статьи и подборки, по, подборки книг по разным тематикам. Можете также подписаться на Инстаграм. Ну и в целом давайте дружить, обмениваться книгами, идеями из этих книг. Больше читать и слушать самому. Увидимся через неделю. Хорошего вам дня. Пока.